Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я, мистер Кошник. И у меня немножко изменился название. Теперь я не мистер кошник, а просто кошник. Хоть изменение это небольшое, но я все-таки надеюсь, что вы это заметили. Ну а сегодня у нас четвертая часть топа худших ютуберов. И как я вам уже говорил в последнем своем ролике, новые видео будут только в формате топов. Ну, или не знаю, может, еще другие форматы будут, но все, кроме Бравл Старс, потому что я больше не брал. И уже совсем скоро закончится первый сезон этой рубрики. Уже чай. Четвертая часть, осталась только пятая, но еще и финальный. Ну а еще перед будет. началом этого ролика я бы хотел извиниться за звук. Я просто заболел, и еще у меня у микрофона фантомного питания нет, и в итоге вот такой плохой звук. Но все-таки я сделал это, сделал видос, который вы сейчас смотрите. Ну а за это с вас 100 лайков. Ну и давайте не затягивать слишком начало. Переходим к самому видеоролику. Вот как я играю в Бравл Старс. Ну и первое, что бросается в глаза, видео снято вертикально. Не знаю, почему он даже не смог его горизонтально снять. Во-вторых, это не его геймплей. Полностью в этом уверен, потому что ну, явно он не может телепатически играть в Бравл Старс. Хотя, возможно, он первый человек в мире, который научился телепатически играть в Бравл Старс. Ну и третий минус, конечно же, то, что его просто тупо не слышно. Ну, он не говорит просто, но я сделаю, типа, его не слышно, потому что, ну, ну скучно смотреть, ну вообще неинтересно и как-то плохо. И всё. Давайте посмотрим продолжение этого шедевра. Ну, во-первых, все видео снято вертикально. Это огромнейший минус, просто вот самый, наверное, главный минус. Во-вторых, то, что это, наверное, скорее всего не его геймплей, либо он сам записал, но тогда я не вижу смысла записывать с другого телефона, чтобы записывать это видео. Много что просто это не его видео, не его геймплей просто. Ну, потому что он его нашел в интернете. Там интересные бойцы хорошие. Он просто хотел перед друзьями. Но в итоге и получилось, всё. как всегда: он сделал какое-то дерьмо, залил это в интернет, не получил ни просмотров, ни лайков, ни дизлайков, и все. Ну, наверное, перед друзьями зато похвастался. Видим, явно нельзя назвать интересным. На протяжении почти 10 минут ты просто смотришь, как он снимает видео про Бравл Старсу. Я просто не понимаю тех людей, которым это интересно, ведь у этого видео целых 11 просмотров, 1 лайк, 1 дизлайк, и вот мне интересно, кто те 11 людей, кроме меня, если честно, мне очень интересно. И в итоге Чики Дучини получает оценку единицу, извини Чики Дучини, но это правда, на нее не обижаются, как мы знаем. Ну и давайте не затягивать с этим участником, переходим к следующему, надеюсь он хотя бы немножко, немножко, но будет лучше, чем этот, и хотя бы будет нормально записывать звук. И всем привет, ребята, с вами я Данил И сегодня мы будем играть в Бравл Старс Извините, то, что я так долго не снимал Потому что я, я ленюсь иногда, не снимаю Ну, вы сами знаете, лето там, то, то все Поэтому, ребят, сегодня мы будем играть в Бравл Старс Так, ребят, вот это новое событие Вы, наверное, думаете, почему у меня такой маленький уровень Бравл Паса? Но потому что я его не коплю, не играю Редко, наверное, только вот когда снимаю, либо там, по не знаю, как сказать, эм, когда грустно, потому что настроение он меня поднимает. Так, давайте посмотрим на изначальные первые минусы. Конечно же, это рекорд Баймабезен в правом углу плашка такой круглышечек и в правом нижнем углу рекорд Ну а как дела у него в с микрофоном? С микрофоном у него все норм, его хорошо слышно, но иногда такое происходит, как будто он просто отдаляется от микрофона и его становится. Плохо но скорее слышно. всего это происходит просто потому, что он записал звук во время съемки своего видео, просто отдалялся вот так вот от телефона или что-то происходило и поэтому его так плохо слышно. Ну а так все норм, кроме того, что монтажа нет. Ну, так у всех и пока у Андрея Тия есть все шансы хотя бы чтобы получить хотя бы 5 и пока мне нравится просто его темперамент нравится как он говорит диктовка и все так мне понравилась сама подача контента как он его предподносит и поэтому давайте посмотрим дальше и решим уже какую оценку наставить все ребят так все давать 8 как только, ребят, игроки наберутся, а когда я вступлю в катку, я, наверное... А, нет, уже, уже не успею, потому что уже нормально. Уже появились... какая новая картинка появилась. Так, вот это уберу. Так, ребят, погнали. Так, ломаем банк. Прокуда я только банок. Ломаем. Ломаем. А, тут... Откуда? Ребят, вы видели? Я спавнился, еще никого не было. Нифига, тут позончик. -по -по -по не, так не годится, ребята. Убираем нового это Дэрило! Вот дерево. Дэ ну все-таки, хоть это и не идеально, но это близко к нормальному хотя бы видео. Еще немножко старания, трудолюбие, монтажа добавить и тогда у него было бы все офигенно, прям интересно было бы смотреть. И если честно, я не знаю, что тебе поставить Андрей. Тей. моя оценка колеблется между тремя и четырьмя, но все-таки давайте поставим 4. Это все-таки неплохо. Есть и голос нормальный, и съемка вроде бы ничего. Но, конечно же, мы безэн все и монтажа нет, то что это все рушит. Но все-таки у него есть хотя бы хорошие звук и размер видео как на ютубе поэтому давайте таки ему четверочку так и оставим и чтобы не зацикливаться на этом персонаже уже 6 минут миража давайте приходить к последнему участнику Старс. с моей сестрой у меня бойца кто его знает, подписывайтесь, лайк ставьте. Кстати, здесь все новые приложения, чтобы снимать видосы, я уже проверяю. И с самого начала мне бросается плашка Mabizen, конечно же, в середине экрана, вот такая кругленькая плашка. И то, что сейчас рекрбай Мэб-Зен написано прямо рядом с этой плашкой. Это как вообще можно было это сделать. И конечно же, видео нету ни монтажа, ни хорошего звука. Потому что видео записано просто вживую и без монтажа. И, конечно же, рекрьбай безен можно было бы крякнуть, просто чтобы этого не было видно. И начало видео пока что не особо такое хорошее. Матвей. Давай посмотрим продолжение и уже определимся с оценкой для твоего канала. Нет, нет, нет, нет. Мне тут чуть-чуть осталось. На них могут быстро, быстро. ня ня ня Пожалуйста. Давайте вы... Все, все. Нет. В итоге в видео Матвей плохой звук, иногда лагает, прям жестко бравл старса, иногда лагает звук сам. Это очень отвратительно. Получается, Матвей Ютуб, я ставлю тебе единицу. И это не может быть больше, это отвратительное видео. Отвразею, в будущем ты справишься эти ошибки И станешь снимать хороший контент Я сделал для тебя такой толчок Чтобы ты стал снимать лучше этим роликом Ну и давайте посмотрим таблицу за 4 выпуска Лизирует некий Тимофей Он набрал 8 баллов из ближайших преследователей это Зевс Макс, у него 6, Андрей Ти у него 4 и Выживание Бравл Старс, у него тоже 4 очка. Но в следующем ролике уже будут достойные претенденты, я обещаю, я их найду. И у них точно не будет однёрок и двое, как у практически у всех здесь. Кроме выживания Бравл Старс, Андрей Ти, Зевс Макс и Китти Мафея, у всех либо 2, либо 1. Это плохо И если очень. вы досмотрели до этого момента, я хочу вам сказать огромнейшее спасибо и, пожалуйста, подписывайтесь. Поставьте лайк. Давайте наберем под этим видосом 200 лайков. И я буду вам очень сильно благодарен. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.